Всем привет! Мы в солнечном Пятигорске и совершенно случайно все это произошло. Мы поехали в командировку. В моздоводском чате Леха по синей дыне начал писать, а нет ли здесь моздоводов. Оказалось, что есть. И вот мы сегодня имеем чудесную возможность повтыкать в Мазду RX-7. Я по-прежнему не одобряю э, дичь, которую творят люди, которые покупают эту машину, потому что абсолютно неразумное вложение, по-моему, средств, Алеша да, уже, проводит э, счастливые мгновения рядом с этой машиной, так как э, счастливый обладатель не захотел э, нам рассказывать про неё, точнее, захотел все рассказал, но сниматься не хочет, поэтому основной рассказун будет Лёха. Лёха, вещай, что это такое за машина. Мазда RX-7 в кузове FD-3S выпускалась, по-моему, с 1992 -го года до 2002 года. Вот, какого года этот экземпляр неизвестно, они все выглядят примерно одинаково. Некоторые очень хорошо, некоторые просто хорошо. Но выглядит в любом случае этот кузов мега круто. Держи вот. микрофон и все рассказывай. В общем, этот автомобиль выглядит круто, это, можно сказать, законченный проект. В машине внешне уже видно. Это обвес Rocket Bunny стоит. Очень такой культовый обвес для этого кузова. Для этой машины. Диски подходящие под этот обвес. Хорошо, подобрана ширина. Вообще ну, мега круто выглядит автомобиль. По наружке, в общем-то, понаружи, так скажем, все, можно сказать, потому что обвес, он весь полный, целиком комплект, кроме заднего диффузора. Далее, что далее, это все что? Это скучно, это все скучно. Расскажи, что она умеет, датчики вот это вот все. Салон, салон, салон практически стандартный, за исключением, за исключением доп. Датчики. Что у нас тут получается? Должна быть стоподовая температура масла. Да, вот она. Выхлоп должен где-то быть. Вот выхлоп. Давление масла, наверное, где-то. Вот давление масла. Лямбда где-нибудь, где-нибудь. Лямбда. Вот лямбда. Это что у нас? А это я даже не вижу, что это. Ну ладно, тоже какой-то важный датчик. На мозге она на Apexy Power of C. Охрененная приборка у нее. Вот это вообще просто шик. Приборка Mazda Speed разграфиченная на скорость до 300 км. Обычно стандартные все приборки идут до 180 км и все. А здесь приборка до 300 Соответственно, машина на нестандартном мозге уже на Apex, как я и говорил, и она может ехать больше 180 км и можно заявить с какой скоростью она едет. Музла, я тут смотрю, напихано тоже достаточно много. Спереди это уже видно по всем колонкам. А это значит что? Что надо открыть багажник. Что надо открыть багажник, да. А багажник у нас, вот, блин, круто. Музло какое-то, кикер, в музле вообще не в рублю, вообще ни капельки. Но вижу интересную штуковину и это походу и это походу это походу впрыск метанола для того чтобы снизить температуру в камере сгорания и уменьшить детона короче здесь в машине еще по ходу, стоит впрыск метанола это круто а, музло уселки. обшито все забавно а там а там внизу там внизу там внизу а дело, секрет пока что это поворотник а нет, не поворотник это задний ход лампа заднего хода или ты про вот эту круглую штуку Отпрыто. это Апекси, кстати между прочим походу настоящий натуральный ну выхлоп да прикольный вся трасса наверное ну да а, а потому что это все точнее не потому что а просто так она тут стоит а под капотом у нее сингл мотор пиленный который собирал еще по-моему, Никон вроде как, если я правильно запомнил. Давайте пока капотку покажу. Конечно, ты очень долгой. Так, сейчас. Там, походу, стандартный замок есть. У тебя стандартный замок? Да? А что, надо одновременно открывать? Я думала, ты умеешь открывать капот. Так, под капотом у нас тут треугольник. Слава богу, здесь треугольник. Это настоящая трушная Мазда. Не как часто делают свапанная, пересвапанная. А это реально крутая тачка с настоящим оригинальным мотором. Но он же вот делался, перебирался, Тарас ездит, говорит, счастливый, довольный, что много лет назад перебирался еще предыдущим хозяином это все, и он на ней просто лупит и все. Э, турбина сингл, Гаррет 35, -й. рейка, я смотрю, тут уже форсунки, э, не с боковой подачи, а нормальные стоят, шкивы, классический набор, короче, в общем, прикольно, прикольно. Еще очень крутая одна штука, олдовая которые любили все тюнеры, у которых были мощные машины и моторы. Это усилитель зажигания Twin Power. Он красивый золотой и находится у нас тут рядом под капотом. Еще в этой машине есть одна фишка, которой нету в большинстве RX7 маст в России. Возможно, это единственная RX7 в России с такой фишкой это пневма. Ha ha ha